Здорово, пацаны. Здорово, привет. Ты кто? Я, я, ваш сосед, вон там живу. Новый. А, привет, пойдем, пойдем, пойдем, слышишь? Пойдем, пойдем. ч что Заходи. Смотри, иди смотри какой. Это... No, no, no, no. Берешь... Ай, блядь! А да, зачем? Я не хочу... Сосед, блядь! Я не хочу... Да-да-да-да, начинай Так? Да-да-да, да-да, все молодец. пунк Лен. да да да все, да все все да да все все-да, да да да да да да да Что будет, если твои да украдут, да да А ты не брось, если я твои мячики украду? Они крутые, потому что я... они мне нужны. Ну все, спасибо за один мячик, я пошел. Мячик возвращаем. Это моя... Ладно, ну, она заберёт. Yeah, верните мячик. Я его украл, я его украл у вас. Я его украл. Я украл и у, у... Полицейский пришел на проверку. Короче, смотрите, можно войти, да? Смотри, давай. Я полицейский. Сделал парашю. Киборг убийца. Полицейские, входите, здесь открыто. Входите, полицейский здесь очень важно. Сделал сказал. Вот этот человек меня хотел это, пытал. там пытав, там сильно пытался сесть Какой вот. пытал? Я тебя не пытал! Да, ты меня пытал. Башите, пойдем, пойдем, пойдемте. Вот, смотрите. Смотри Садитесь туда! Садитесь туда, сука! Садитесь туда! Садитесь туда, сука! Садитесь, сука! Что закрыть это? Что Ну это? Музыка, вы, заходите? Так, вы Знаешь, Садитесь, что?! Ты мой муж, ты высоко ссу... Ой, Али... Иззас, что было твоего хова? Я туда Садись, ну, садись. Садись. Туда садись. совсем не <свят> Короче, там меня человек пытался сильно. Я пошел отсюда. Вон нас, я пошел. <свят>